Подробнее эту тему буду обсуждать Соломией Бобровской. Это народный депутат Украины, заместитель председателя постоянной делегации в Парламентской Ассамблее НАТО. Она уже с нами на связи. Соломия, здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Итак, я повторю немного информацию из нашего материала, что на этой неделе военно-морские силы Швеции и Финляндии приведены в состояние повышенной готовности, о чем заявило командование ВМС Швеции. Есть также информация о том, что российский флот сейчас активно проводит определенные маневры в Северном море, внезапно наращивает флот в Северном море, о чем сообщают также средства массовой информации. По данным вооруженных сил Норвегии, сейчас активность российских кораблей заметно выше чем прошлые годы первым неожиданное появление пяти кораблей заметил представитель военно-морского института сша скажите боевая готовность и такая активность российского флота могут ли быть связаны эти два события Абсолютно быть и абсолютно могут быть связаны и действительно надо быть готовыми, что наши страны, соседи, партнеры они всегда были готовы нести службу, быть в боевой готовности в таком режиме. Почему? Потому что очевидно, что реакция Российской Федерации должна была быть расширена на вступление Финляндии в НАТО, а Швеция будет 32 второй страной альянса рано или поздно. И не надо думать, что так просто россияне отпустят эти две страны. Пока. По крайней мере, есть границы. Это касается финов в первую очередь. Соответственно, такой контроль и такая, возможно, даже игра или манипуляция – это классическая история для россиян. Соответственно, вопрос только имеющегося у России ресурса. Насколько долго они смогут держать фокус внимания нордов на себе, смогут присутствовать там, поскольку огромная часть флота, в том числе, привлечена к работе в Черном море, и есть ракетоносители, которые лупят по Украине. Хотелось бы тогда порассуждать о том, чего на самом деле добился Путин. Он же пытался отодвинуть границу НАТО. А сейчас получается, что границы НАТО приближаются к границе России на самом деле. Финляндию. Мы уже поздравили с членством в Североатлантическом альянсе. Далее ждем Швецию, и также ряд стран далее продолжают заявлять о своей готовности отказаться от нейтрального статуса. Ну, например, Ирландия точно об этом уже заявляла, Япония задумалась над этим. Вот, соответственно, получается, своей агрессией Путин вызвал обратный эффект. Не то, что НАТО уменьшилось, да, там вернулась в. Рамки девяносто -го года, как там в начале двадцать -го года э, заявляли они, да, наоборот, расширяется. Ну, на самом деле, этого следовало ожидать. Но вы видите, поскольку альянсы страны не проактивно, а реактивно реагируют на нашу войну, собственно, российско-украинскую, и на самом деле их решение достаточно запоздало и растянуто во времени. И это все происходит за счет Украины. Мы, конечно, рады приветствовать Италию, Ирландию, что за последние столетия они избавились от своего статуса нейтралитета, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы это делалось не за счет Украины, и вторжение на нашу территорию со стороны Российской Федерации. Но тем не менее, кроме геополитических вещей и ответов россиянам, россияне показали действительно и большую неготовность, в том числе и военно-промышленного комплекса, и военной инфраструктуры Европы к такой массовой, большой конвенционной войне. И то, что на сегодняшний день просматривается не только в политике обороны стран Альянса, но и просматривается полностью, начиная от инфраструктуры, заканчивая боеприпасами, наличие и техническими неисправностями техники, находящейся на балансе в тех или иных странах НАТО. Сейчас проводятся аудиты проверка, и мы же понимаем, что техника, которую мы получаем, не всегда в том состоянии, что готова на 100% к использованию на поле боя в Украине. Она нуждается очень часто в каком-то там ремонте, поддержке, она проверяется на поле боя в Украине на выносливость, на ряд технических характеристик и так далее. Поэтому, несмотря ни на что, все равно год или три месяца Великой Войны, большого такого масштаба, все равно показали ряд пробелов и тех недоработок, которые должны были быть гораздо более высокой готовности, так как есть Российская Федерация. Но видите, ты всегда думаешь, что диалогами, демократией можно Россию призвать к какому-нибудь конструктиву, вместо того, чтобы готовиться к войне. Мы знаем поговорку «хочешь мира, готовься к войне». Вот мне кажется, что как раз результатом вторжения войны России в Украине есть еще и демонстрация того, насколько Сама Европа и Альянс готовы к любому противостоянию на территории стран Альянса, не только Украины. Украина может и должна стать 33 третьим членом НАТО. Ну, видимо, имеется в виду, что тридцать вторым членом уже становится Швеция. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Финляндию 3 мая. По его словам, Украина осознает, что пока продолжается российская агрессия, невозможно реализовать процедуру вступления в Альянс. Давайте послушаем и обсудим. Наиболее и наипотужнейшая гарантия – это членство в НАТО. Самая лучшая и мощная гарантия для нас – это членство в НАТО. Пока идет война, мы не будем в НАТО. Мы в этом четко отдаем себе отчет. Но хотели бы, чтобы, кроме открытых дверей партнеры, навстречу нам предпринимали также какие-то мощные шаги, которые мотивировали бы украинское общество, что это не только открытая дверь, не только что-то в будущем. Мы хотели бы получить поддержку сегодня. Поддержка сегодня, вот о чем сейчас говорит президент, кроме поддержки вооружения, шаги встречу нам, Украине. Что он имеет в виду? Я считаю, что в первую очередь речь идет о политическом компромиссе всей когорты 32 стран. Если Швеция войдет до того, как у нас закончится военное положение, и можно начать разговаривать о членстве Украины так полномасштабно, речь идет о политическом компромиссе всех стран, что означает согласие всех на вступление Украины в Альянс. И речь идет не только о Венгрии, которая очевидно имеет откровенную российскую риторику, думаю, что на нее будут найдены рычаги влияния. Но речь идет в том числе и о позиции Германии и, конечно, Соединенных Штатов. А до того момента, пока Украина выйдет из активной фазы боевых действий, победит, но мы должны быть готовы к разной победе, мы должны иметь консенсус в вопросе принятия Украины. Для нас это самое важное. Это, собственно, то, на чем сегодня работает дипломатия, общественные активисты, журналисты, вся украинская сторона, вся украинская команда, которую представляют весь украинский народ и вооруженные силы, особенно до Вильнюса. Потому что в Вильнюсе в июле мы хотим услышать уже не о политике открытых дверей, о которой так часто нам 15 лет говорили после Бухареста. Но мы хотим понять четкие временные рамки и требования. Пусть бы они были законодательными и политическими. Но должно быть понимание этого трека, когда это случится. Потому что единственной стороной гарантии безопасности может быть только Североатлантический союз и ни одна другая форма, которую когда украина искала в очередной раз подтверждает что это не рабочая история только членство в альянсе это экзистенциальная защита от экзистенциального врага российской федерации ну вот смотрите, да, хорошо, что вы упомянули эту тему а, по поводу саммита в Вильнюсе. <как> Именно там а, собираются, ну, возможно, да, я так от себя говорю, собираются а, презентовать а, Украине приглашение официальное в НАТО. Ну, а, а, Во-первых, Зеленский принял приглашение на саммит Альянса в Вильнюсе, о чем он, кстати, еще сообщил в Германии, когда прибыл а, на встречу в формате «Рамштайн» еще 21 апреля. Его короткая цитата, точнее цитата Йенса Столтенберга, генсека Североатлантического Альянса. Президент Зеленский и я обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он принял приглашение и примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Конец цитаты Йенса Столтенберга. Но э, вы совершенно справедливо сказали, что э, уже писали, например, издание из The Financial Times, что США, э, Германия и Венгрия против дорожной карты вступления Украины в НАТО. Так вот, в июле стоит Рассчитывать на официальное приглашение и некую дорожную карту, либо все-таки, как говорят, допустим, США, что сначала нужно закончить войну, а уже потом говорить о вступлении в Альянс. Вы знаете, скажу, Вы знаете, откровенно скажу, что у нас достаточно высокие ожидания от Вильнюса, несмотря на то, что мы слышим в кулуарах. Эти ожидания совпадают с реальностью и, к сожалению, я часто это повторяю, потому что мы видим, последний год для Альянса были в приоритете, безусловно, вступление, поддержка северного фланга, это финны и шведы. А Украина всегда шла по такой параллельной линии. И все это было важно, но это было не прямо. Важнее всего, это немного на других весах лежал Вопрос вместе со шведами и финами И из тех куларных разговоров, которые мы слышим и коммуницируем на разных уровнях, я не скажу, что мы видим готовность, что в Вильнюсе мы получим от Альянса четкое да или четкие условия, к сожалению. То есть, мы увидим там продолжение, поддержки и так далее. Типичные следующие призывы, которые были уже за последний год озвучены. Но для того мы все и работаем, украинская команда и большим фронтом, чтобы наконец-то не упустить этот исторический шанс. А услышать от. Альянса не просто да, что Украина когда-нибудь будет. Мы это, собственно, слышали тоже 15 лет назад. Но, по крайней мере, четкие или более четкие рамки вступления. Для нас это критично и необходимо. Поэтому мы стараемся максимально активизировать усилия в этом направлении. Но еще раз, наши ожидания, как таковы, достаточно, к сожалению, завышены, чтобы нам потом просто не было больно, когда состоится саммит Альянса, и мы услышим очередные типичные заявления. Это будет больно для всех всех нас. И также на саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе могут презентовать совет Украина-НАТО в формате 32 вместо 31 плюс 1. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Кроме этого, продолжается работа над созданием совместного центра Украина-НАТО для подготовки, тренировки, анализа и обмена опытом. Давайте послушаем и обсудим. В настоящее время есть предложение относительно объявления на саммите в Вильнюсе о создании Совета Украина-НАТО в формате 32, а не 31 плюс 1, как предусматривает Комиссия Украина-НАТО, которую мы сейчас имеем. Мы рассматриваем создание Совета как инструмент для подготовки обсуждения решений к саммиту Альянса в Вашингтоне к 75-й годовщине создания НАТО. Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. И буквально в завершении еще одна цитата, важная Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО. Мы реалисты. Он говорит, что Киев уже получил определенный сигнал от ряда стран относительно членства в Альянсе, но реалистично оценивает э, перспективы. Вот что это означает? что Он говорит, что мы понимаем, что не будем в НАТО во время войны, но во время войны мы хотим получить четкий сигнал о том, что после войны мы станем членами НАТО. То есть, соответственно, э, может ли быть такая... Такой формат, что действительно во время саммита есть четкое подтверждение официальное, но по окончании войны только мы сможем, Украина сможет присоединиться к Альянсу официально. Об этом и речь, что мы хотим в Вильнюсе услышать, что после войны, но видите, есть разная трактовка, после войны и после победы. Что значит после победы? Победа для кого-то будет окончание военного положения. Победой будет и, к сожалению, статус-кво оккупации территорий и этой вот замороженной линии фронта. Очевидно, что для украинцев победа – это выход на границы 91-го года. Это Крым, Луганская, Донецкие области, Запад Херсонская, но насколько может быть реальным понимание, когда это произойдет, если фронт реально на сегодняшний день в крови, это большие вопросы. Плюс мы понимаем, полмиллиона орды российской, которая на территории Украины ведет активные боевые действия, поэтому то, что говорит президент, это две вещи. Первая поддержки, которую он озвучивает, мы видим, как страны Северной Европы сегодня в общем в своем консенсусе поддерживают членство Украины. Восточная Европа аналогично, я убираю сюда Венгрию, а говорю в первую очередь о поляках и балтийцах. И именно поэтому мы ищем возможности максимально объединить Европу в поддержке и услышать, что пусть это будет после окончания военного положения. Как бы ситуация ни складывалась, а Украина должна быть там после выполнения каких-то определенных политических вещей. Все зависит от того, что будет в этом пакете. Но она должна в конце концов зайти в этот блок и перестать быть буферной серой зоной. Мы больше на это не Согласимся. И даже если это снова станет каким-то пунктом шантажа, переговоров со стороны России с Европой, и на это пойдут наши союзники, то это будет означать, что Украина снова может попасть в ловушку, в которую мы попали в 2014 году, когда было фактически известна степень вторжения в Украину. Но 2022 год – такое полномасштабное вторжение. Эти вещи должны быть искорены. Слава я вам благодарен за эти разъяснения. Напоминаю, что Слава Бобровская, народный депутат Украины, заместитель председателя постоянной делегации в парламентской ассамблее НАТО, только что была на связи со студией.